Всем привет! С вами снова я, Тилька, и я очень рада видеть вас сегодня на моем канале. Надеюсь, что у вас хорошее настроение, потому что у меня оно просто отличное, и я хочу им с вами сегодня поделиться. Поэтому в сегодняшнем ролике я покажу вам скетчи про типичных родителей. Наверняка у вас бывало такое, что когда вы приходили в гости, например, к своему другу, то замечали, что его родители частично похожи на ваших родителей, и поэтому я и решила записать такие скетчи. И обязательно досмотрите это видео до конца, ведь там будет социальный опрос как я его называю где вы можете проголосовать такие же ваши родители или совершенно нет как вы знаете в последнее время я все свои видео загружаю через премьеру и мы с вами вместе эти видео смотрим и общаемся в чатике так вот в нем вы мне задаете вопрос и я решила ответить вам на один из часто задаваемых вопросов как я отдыхаю или снимаю стресс так вот недавно для себя я открыла приложение Я считаю, что это отличный способ с пользой провести время Я играю, конечно, недавно, но я приглашаю вас присоединиться ко мне и заняться творчеством вместе Ссылочку я оставлю в описании под этим видео и в своем первом комментарии Скачайте и попробуйте, ведь вы ничего не теряете И поверьте мне, я сначала тоже скептически к этому отнеслась, но потом я реально залипла И каждый день я сижу и тыкаю на клавиши и играю в эту игру И да, напишите в комментарии, понравилось ли вам такое приложение или нет Каждый родитель современного подростка любит смотреть телевизор. И наверняка вы замечали такое, что если по телевизору такого не говорили, то этого не существует тоже. Маньяк? Что за глупости ты говоришь? По телевизору такого не говорили. За мной только что гнался человек. Если он бежал в том же направлении, что и ты, это не значит, что он за тобой гнался. Но у него в руке был нож. Ну и что? Может быть, он повар, э, спешил на работу. И, и губы в крови. Ой, у тебя когда на морозе губа отреснула, тоже шла кровь. Но ты же не думаешь, что нам бы про это не сказали в новостях? Если бы у нас завелся маньяк, нам бы уже об этом сказали. По телеку все врут. Что? С меня хватит, юная леди. Иди в свою комнату. А такие ситуации меня реально бесили, особенно, когда моя мама что-то мне предлагала, но в итоге мне приходилось делать это самой. Зачем ты мне это предлагала? Непонятно. Солнышко, хочешь чаю? Да, хочу. Мам, а где чай? Хочешь чаю? Иди налей! У тебя что, рук нет? Вот зачем надо было мне предлагать, если все равно приходится делать этот чай мне? Я помню, как у меня появилась моя первая игровая приставка, и я представляла, как буду в нее очень много играть, но не тут-то было. На страже телевизора стояли родители. Как классно, блин! Так, ну-ка выключай немедленно. Ну, папа, ну, я только начала, только включила, пап. Твоя игрушка нам телевизор спалит. Да ничего не спалит, у меня все друзья играют. А ну, выключай давай. 12 Ты что тут делаешь? Телевизор решил, наверное, сломать? Да нет, папочка, я просто бродила во сне. ну, ну, ну иди спать. Мы изобрели приставку, которая портит телевизоры. Но почему-то продажи телевизоров до сих пор не увеличились. Почему? У нас возникла маленькая проблемка. Какая еще проблема? Родители, они узнали, что приставки портят их телевизоры и запрещают детям играть. Кажется, мы обречены Одна из самых бесящих и тупых привычек родителей Это же, конечно, покупать за тебя одежду Это тебе может категорически не нравиться Но тебе это могут все равно купить И ты будешь ходить в этом ну быть Блин, как не нравится мне Доченька, я вот тебе кое-что купила это? Это кофточка тебе. Но он же мне большой. Так это ничего, на вырост. Ты сейчас вымахаешь и как раз все будет. А то цены сейчас в магазине такие, что мама дорогая. Блин, меня в школе засмеют. У всех был такой период в жизни, когда мы слушали странную музыку, которая категорически не нравилась нашим родителям. Так, вы здесь молоки. Вот об этом я и говорила, преподобный. У нее все люди демоны. Она слушает такую музыку. Какая это? Моя любимая группа! Но это же... А еще наших с вами родителей характеризуют типичные фразочки, которые они постоянно говорят. Уди моя кися, сладкая крысечка, Ты его еще в попу поцелуй? Дикарка, ты же девочка! Доча, вынеси мусор. Конечно, мамочка. Доченька, а помоги маме обед приготовить. Да, конечно. Доча, иди посуду помой. Мама, ну я моюсь. Давай быстрее, не мне же одно ее мыть. В магазин сходи, еда кончилась. Мам, ну мы с Денисом фильм смотрим. Ой, тебя что не попроси? Ты вечно ничего не делаешь. Вот в старости, наверное, даже стакан воды не принесешь. <музыка> Сколько раз тебе говорить, выключай свет, когда уходишь с кухни. Да что будет-то? Ой, что будет, что будет? Вот вырастешь и узнаешь, что будет. Мы как будто тут богачее. Никогда не любила фразу «ты же девочка», но в следующем скетче речь пойдет именно об этом. <музыка> ну ты же девочка! Я сказала, мне он нравится больше, так что я буду с ним встречаться. Он мой сучка, ясный Слышь, сучка. не надо меня сучкой называть. Что делать? Ты делаешь? кого сучкой назвала? Да. Ты сучкой назвала? Кого ты сучкой Ну уже девочки. Так вот, это овца, представляешь, купила. Же себе точно такой же платье, как и у меня. Ну, девочка, просто... зачем ты так кричишь? Да, что-то заладила. Девочка, девочка, и что мне теперь одуванчиками срать? Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и вы хотя бы один разочек улыбнулись. А если вы уже разочек улыбнулись, то значит я сделала свое дело и поняла вам кофелюшечку настроение. Не забывайте пройти опросик, который вот тут вот сейчас всплывет. И переходите по ссылочке в описании, играйте, рисуйте и весело проводите ваш досуг. А еще пишите обязательно комментарии, я их все читаю, лайкаю и даже отвечаю. Подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Тилька. Увидимся с вами очень скоро и... Пока!